Ой, из носа кровь пошла. А у меня глаз очернел. Ё, что было? Ой, какая я страшная! Я что, зомби, что ли? О, нет. Ой-ой. Убери! Нет! И -е -е, Как больно. Всем привет. Сегодня с вами я Хоу. И сегодня мы поиграем в игру Resident Evil 3 Remake. Я, короче, настройки подкрутил в ней более-менее стабильно. чтобы FPS был. Ну и более играбельнее было. Там, туда сюдым. сюда еще дорогие друзья тут на фоне появился шум микрофона и вообще шум просто шум это все из-за того что я теперь снимаю через ну вы поняли у меня прошлая прога короче временные травмы ну может скоро восстановлю и буду через нее снимать и шум уберет как бы его меньше станет но вот этот постоянный шум Конечно, можно вот так вот сделать. пуш Ну не, это фигня какая-то. Вечно кнопку эту нажимать. Если я не нажму, то микрофон потеряю. Короче, дорогие друзья. еще раз извиняюсь. Ну и мы... Поехали. Ну, я из-за того, что вообще редко в такие шутеры играю, поэтому извините меня но пока что на упрощен если захотите стандарт или хардкор пишите в комментариях погнали ракун сити промышленница это на среднем западе сша чем подозрения Старс джил Валенти... валентайн в одиночку взялась за следование с целью узнать истинные причины спиртельного происшествия болезни в современности. Исходитесь немедленно! По студу разъяренные группы горят за ней власти ожидают сегодня новые беспорядки. Былают пожары, бесчинствуют мародеры. Людей из материал сознания лица всех старого города на ее начали защищать положение. Сейчас на юго-западе США объявлен Но карантин. Не мог бы Стремление, честность, верность. Это главные ценности, лежащие в основе Амбрелла. Из этих принципов мы продолжим строить светлое будущее для всех нас. Президент Эйвел тут качество прям мне нравится Я балдию из этого качества Немезис? О, проснулись. Добрым утром. Йо, ты? Вот это у нас хатка такая. Мы женщины. Это вообще супер! Я вообще женщины ни разу не был. Ну и правильно, я же родился, ты мальчиком. Какая из меня женщина и девочка, девушка. Будущий мужчина, блин. Ну, зато поиграю за женщину. Ладно, не буду много трепаться. Так. Овай. Куда идем? Ну, пошли. пошли. Так, мышка тихо. О, это моя тень. Не, не, она некачественная. Там тень некачественная. Открой дверь. О, это я. Пистолет рядом. Закрыли кран. Пошла кровь. А, из носа кровь пошла. А, у меня глаз вечернел. О, это что было -то? Ой, какая я страшная! Нет. Я что, зомби что ли? О нет! Ой, ой! Убери! Нет! И -е -е, как больно! А это сон туда ладно. Ну и жесть! С каждой ночью все хуже. И вот. еще три дня. И я попрощаюсь с этим городишкой. Ясно. Отчет Джилл. 6 сентября 1998 года. Прошел уже два месяца после этого, того бардака с Амбрелла. Из-за временного отстранения расследование продвигается не так, как хотелось бы. Возможно, эти записи о том, что удалось обнаружить, будут последними, что я сделал как офицер Старс. Я лишь надеюсь, что это поможет выяснить правду. Т-вирус. Зараженный этим вирусом похоже становятся натуральными зомби. Удалось выявить несколько путей передачи данного зомби-вируса. Описание ниже. Укус заражения особой. Особие, при котором происходит обмен биологическими жидкостями. Контакт с воронами, питающими зараженной падалью. Передачу воздушно-капельным путем можно исключить из-за недостаточной жизнестойкости вируса. Вороны? Нельзя ворон, ну ладно. Стоит отметить, что у выживших еще не появились симптомы заражения. Пока нельзя сказать, вызвали это долгим инкубационным периодом или нам просто призвало иметь природный иммунитет к инфекции. Мы должны сохранять бдительность даже после окончания расследования. Что касается меня, если не принимать, не принимать во, мне, во внимание некоторые трудности со сном, я нахожусь в хорошей форме. Но все-таки не стоит слишком себя обнадеживать. В конце концов, это может быть долгий инкубационный период. Нифига себе. Записи расследования. Умрела формат свитик компания, лидер в этом сегменте. Ну, короче, ребят, я вот вам оставлю. Если хотите прочитать, ставьте на паузу. У меня просто сейчас на часах, сейчас секундочку посмотрю время. Ну, час ночи, 10 минут. Ну, ничего. Мы же люди, блогеры такие. Я, конечно, еще не прям блогер, но все равно. Ладно, пошли. Чё по телеку показывают? Вау. А что на улице происходит? А чё с телеком? Это честь ними. Их перекручивают. Что там происходит? Ди. Ничего не вижу, только здание вижу. А там в телике, да, там перекручиваю всех. Эй. оба! О, это опять я. А пистолета нету. Тю-тю. Ну, красавица, прям. Только не прям качественная. Ну все, равно красавица. 50-50, короче. Опа. Выключили экран. О, вита третьего лица. 28 сентября 2007. Ракун Сити. Ну и кто там? Оспечатанные конверты. Ага. Короче, там про зомби говорится. Предскажу так быстренько глазами промеркнуть. Я, кстати, в наушниках убрал уж. Алло? Джил, ты в порядке? Брэд, это ты? Слушай, сваливай из дома. В смысле? Нет времени объяснять. Выбирайся оттуда! Прямо сейчас! Ладно, сейчас только соберусь. Оу, ты кто? Давай драться! Давай, я еще сейчас морду набью! За мудошу! Нет, что-то я передумал. Дай ему пофиг на пули! Хотя нет дверки есть вроде. Ой -ой -ой. Ты кто? Ты Немезис? ой Это еще что за тварь? Я тоже хотел бы спросить Валим отсюда Давай, давай, давай, ты сильная Опа! О, фиг пройдешь, Вот тебе Надо выбираться. Валим, валим, валим, валим Охренеть. Чё орёшь? Ничего О. себе Здрасте <сORGENCIO> <сORGENCIO> э, дорогие друзья, вам еще с хочу сказать, вот мне не дал этот немезис договорить. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, это обязательно. А что как-то они справедливо, а тут стараюсь видео снимать. Да еще и сред... ну, почти что в середине ночи. мне даже лайка не поставят. Если вы хотите продолжения, как я уже говорил, то пишите в комментариях и ставьте лайки. Как больше, чем больше лайков тем быстрее видео выйдет вот так скажем еще я тут приболел маленечко поэтому сопливить буду так что извиняюсь за это на всякий пожарный Бежим Палим отсюда На, ой-ой-ой Прям в пятую точку прилетела Здесь закрыто? Да, закрыло Ой Здрасте, приехали А вы чё к нам пришли? женщины втащить хотел. Я тебе сейчас морду набью, и правда. Я понял. Беги. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой беги беги, не выходи оттуда, пожалуйста. Что? Покиньте город. Джилл! Сюда! Бред! Правильное имя назвал. Ты в порядке? Что это за твой? Да хрен знает. Видимо, точит зуб на двух последних старцев в городе. Тебя, да на меня. Я отсюда валю. Только оглянись. Давай не тянуть. А то сильнее повезет. Чуть-чуть убавлю, а то еще микрофон. Как все случилось, так быстро. Без понятия. Беда не приходит одна. Правильно, мысли мы. Вообще четкий мужик. Эй, Конечно. Погодите. Мы здесь. Подваги правильно у меня процессор то не такой более мощный он такой 50 на 50 иногда работает хорошо иногда работает плохо сейчас он более-менее работает но все же Слишком много. еще в описании будет ссылка на донат я хочу себе новую видеокарту купить ну и процессор вы погибли сюда иди я тебе щас морду набивать буду иди в баню поддержите меня донатом денежки на видеокарту пойдут на улучшение компьютера и улучшение контента сколько не жалко я планирую а, купить видеокарту бигаба. RTX 2070S, а, то есть на 12 гигабайт, но она примерно тридцать стоит, а это знаю. много. Команда... Я еще но там на подработочку попробую как-нибудь найти, может что-нибудь сниму по этой теме. Мне, жаль, бред. Мне тоже. Я тоже сожалею. Дай бог тебе здоровье, брат, на том свете. Покойся с миром. Ты бред? Ты не бред? Нахарю. Лежать. На. На. А патроны кончились. Валим, валим, валим, валим, валим, бомбом, валим. Ой-й! -ой -ой. <связывается> пошара <связывается> Эй, Нас башки! Понял! Ясно! Понял! Сэр, Вас отвезут в безопасное место Безопасное место? Никуда я не пойду Ну Но... Безопасно? Провожу. Только здесь Да ты спятил вообще. Ну ты бы еще меня прибил Ну, Но... хотя Сэр, как вас зовут? Я не могу вас здесь оставить Тарио Росса. И так я вам и поверил. Вы просто хотите украсть мое убежище Свое ищите, дамочка Дамочка. Вы можете успокоиться. Я из полиции, я пришла вам помочь. Ага. Но получается у вас хреново. Хотите помочь? Прицепите себя наручниками к одному из уродов. Сэр, это ваш последний шанс. Никто больше за вами не придет. Я никуда не пойду. Я лучше помру здесь с голоду я пойду на корм одному из этих монстров оставьте меня в покое ну твое решение ну и сиди тут Хе -хе. в этом контейнере так. о патрончики Оу. а да то есть у меня есть типа эмочка ладно пока не буду пользоваться есть кто? Ты ч ⁇ обалдел? я тещик? Щас... Ну, ладно, ладно, все, все, ухожу. Ты меня не видел, понял? Молодец. Йо! Куда морду прикручил? Ля-ля-ля. Да ты не пробьешь. Да чё на тебя? Хе -хе. Так, никто на меня не нападёт. А? Нет ничего. Ёпта! Нет, нет. Лапы вверх! На врыло! На, тебе врыво! На! Станешь? На куда Гланда пометил? Помер! Помер! Помер. Поехали! Йо-йо, йо, ты откуда взялся? Давай со спортом, на! Давай! Поехали! Третий, четвертый! Пятый. Приехали. Эй, я здесь. Пошли. Я вон позади. Давай, я, я возьму. Бери, Пистолет убрали, да? Пистолет убрали. Все. Е-мое, это что было? Не, я сильнее тебе давай. Вот это полет. Нифига себе. Ты там живая. <связь> Квер тормашками лежит. Кости ребры целы. Че ты встал? Ляши лежит Ля-ля. О, у меня пукан горит. Эй! Придурок! Нифига Они, себе с одного взрыва. Кто вы? Что вы делаете? Зовут Карлос, я вас спасаю. Видимо, я Ты думаю, наш без второй главный герой? Я просто видел похожие чего костюмы. А, ладно, молчу. Видимо, отстал от нас. Уж надеюсь. Мы собираем здесь людей. Где здесь? Мои ребята переделали пару вагонов в убежище. Здесь безопасно. Я в порядке. Личное пространство. Ладно, понял. Пойдем. О, серьезно? Какой придурок их закрыл? Прости, но придется в обход. Что тебе известно об этом монстре? Какой... Ладно, все научу. Ничего, никогда таких не видел. Да я тоже первый раз но Это видел. не зомби. Он знает, чего хочет и не остановится, пока не получит. А тебе такие не нравятся? Нет уж, спасибо. Он весь твой. Хе. <смех> Поверь, ты попала в надежные руки. Я из Амбреллы, отдел противодействия биологическим угрозам. UBCS, если коротко. Ты прикалываешься? <смех> ты прикалываешься? <смех> Это все случилось из-за вас. Воу, воу, воу, воу! Ты о чем говоришь? Доверять мне не обязательно, но я иду в убежище. Ты со мной? Не, ну я это запикивать не буду. Ты чё Давай. матерись нам сюда. Поаккуратнее можно было бы хотя бы. Ну, короче, решил с этим. Главное не забыть. В принципе, один матерок, надеюсь, ничего. Вы только поменьше материтесь, ладно? Договорились? Эй, капитан. Этой красотке не помешала бы наша помощь. Карлос, ты даже не спросил у красотки, как ее зовут? Она элитный боец специальной тактической службы полиции. А зовут ее вроде Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Викторов. Мою команду послали спасать гражданских. Ясно. И как успехи? Город полностью отрезан от мира. Изолирован. Большая часть всех граждан мертвяки. Или точнее, ходячие мертвяки. Мой взвод уж сильно потыпал. Даже их уберечь мне не под силу. Можете благодарить за это свое начальство. Медняга. Да. Но Удачи мы тебе командир. Все возможное. Если будем здоровы, этот поезд, то сможем эвакуировать выживших. Но нам нужна помощь. Мои ребята одни не справятся. Хорошо. Я помогу. Но я на их стороне. Не на вашей. Да ладно. Все нормально. Мы все заодно. Спасибо, Джилл. Ладно, суперкоп. Вот, держи. Это чтобы оставаться на связи. Я умею пользоваться рацией. Молодец. Что я тебе скажу? Первонаперво... Выберитесь напервое Выберите снаряжение. Поднимайся наверх. Найдешь там припасы. Ладно, ладно. Ладно. Пороха Если на поле боя заканчивается патрон Пушка превращается в бесплесную пуколку Не хочешь сдохнуть Запиши себе на подкорку эти формулы Пули для пистолета Порох X, X2 Патрон для ДВК Высококачественный порох И револьвер Высококачественный порох ага. Подготовились и вперед Накормим мертвяков до 2 Главное самим не пойти на десерт Потом для штамовый винтов. Оу. Воу. А, это круто. Пошли морды набивать. Ча-ча, пау, пау-пы-пи. Кому тут морду набить? Так что-то. Первая полоса желтой газеты. йо о, -о. Я это не прочитаю. Так. Нету ничего. И нет ничего. Жил, это снова я. Ты уже поднялась? Да, почти. Какой у нас план? Лично я расчищаю рельсы, а ты пробуй включить электричество в метро. И как это сделать? Тебе нужно добраться до электростанции. Как выйдешь на главную улицу, скажу куда топать дальше. Хорошо. Работаю. Спасибо. О. О. порох. Капец, места не так что много. Объединение предметов. Некоторые предметы можно комбинировать с другими как для освобождения ячейки, так и для создания совершенно новых предметов. Для этого нажмите ⁇ И объединить ⁇ На. Да. На. Да. О, смесь травы. Смесь из двух зеленых трав восстанавливает умеренный объем здоровья. Можешь прострелить, ладно, патроны не буду тратить побежали. Есть что? Травы в полевых условиях. Мощная микстура, зеленая трава X2. Ага, это у нас есть. Максимальный мощный зеленая трава плюс красная трава либо зеленые три травы. Целебный спрей самостоятельно не, не приготовить, увидишь, бери. Пока все, теперь заканчивай, пошли пить пиво. Я? Да я не пью. И не выпивая О, сохранилка. Я, наверное, даже смогла включить бы эту штуку, если бы знала. Что тут и как? Что куда вставлять? Живые люди. Один слыкал все. Ты еще выжившие. Надо завести уже этот поезд. Хопа Че, давай помантим. Так, а где этот живой? Так, это там еще Капец, сейчас на него выскочу Валим Не сегодня На тебе врыво На тебе врыва нравится, а? Есть что полезного? Бесполезный музык О, патрончики. Это мне надо. 15 из 30. лапы вверх Йо! На. На. На. На. Потом приручусь стрелять. Капец тут темно, ничего не понимаю. А, ну ладно. <связать> Эээ, -э Карлос, я на главной улице. Куда дальше? Трансформаторные вышки видишь? Электростанция как раз там. Доберешься туда через переулок справа. Через переулок, в котором пылает огонь? Наверное. Но такой горячие штучки такие огоньки не помеха. <связать> Шутник. <связать> Шутник. Воу -во -во -во -во -во -во -во -во. я думал он у меня на Надо потушить Что для этого использовать вопросик? Хм, пошли искать. Знаешь как потушить? Есть что полезного? Нет ничего полезного. Ганери да ты! Хе-хе, <связать> это вообще сундарахнулся. Это ты че мощный вообще? А ты вообще не Лежать. Лежать. Лежать. Хэт, шо ты всем пропи. Ого! Блин Я обойду Вы не против? Я обойду Ты чё? Не стыдно человека доедать? Нет, никакого Ага, не увижу Хотя и правда тебя не видел Ах ты, петушара На тебе Воу, воу. О, что-то есть. Порох. <свят> а, ну мне не с чем увидим, так что надо. <свят> Походу сегодня без обеда. А, ну хоть фонарик есть. Дневник владельца аптеки. патрончики объединить <свят> не мне не, не мне туда не надо ой извиняюсь эу нельзя не для тебя эта женщина цвела. Есть кто? О, патроны есть. А тут есть что-нибудь? Нет, нету ничего. Так, кто-то внизу ходит, походу. Ну, пойдет временно а, а! а, я живой Ага Опа тебя. Чтоб знал, как тут целоваться Шею Так О, есть что полезного Ты не полезная, тихо, паркуйся, парк Ах ты, Ира. Ого. Ну капец. Ты офигел? Лежать, петушары, аж чуть это. Иди, женщина. Никто вас не звал. Вот ты тот куда взялся? Не трогай. Ай. Да вы задрали уже все лезть, целоваться. Нравится. Я тебе говорю. Аааа! -э -э. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Не, ну второго поцелуя не потер не потерпит она. Ага. Ч ты дергайся? <canvas> Получается, мы сюда пошли, чтобы из зомби поквитаться. А. Все. Хорошо. О. Так, вы тут лежите, пожалуйста, а не вставайте. Договорились. Так, не, позже-позже. Там кто-то ходит, броит. Есть кто? Зеленая трава. Замысловатая шкатулка. Осмотр понимаем, Любой пример можно осмотр. Ага. Изучить. Красный камень, искусственную рубин. Похоже, его можно куда-то вставить. А ну, возможно. Я тогда вставлю сейчас куда-нибудь. Женщина вообще нормальная такая вещь. О. Хотя нет. Ну что, дорогие друзья, мы пока что тогда на этом остановимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро увидимся. Наберем на этом видео много-много лайков и комментариев, ну и просмотров особенно. И я продолжу снимать это. эту игру. С качеством, конечно, подработать надо, но надеюсь, я скоро смогу себе компьютер обновить и буду тогда еще качественнее все делать. А то она какая-то пиксельная. <смех> ну все. Всем удачи и всем пока, дорогие друзья. Был Ваш Накихов.